Наш следующий отельчик с вами это Giustiano Club, это то, что находится в Алане, тоже в этом же месте, в этой же буфточке. поэтому сейчас мы с вами зайдем, посмотрим, как здесь все выглядит. находится на первой линии поэтому много корпусов сейчас мы все пройдем посмотрим смотрите сейчас мы идем в номера смотреть но тем не менее обратите внимание что здесь все на гористой местности у кого есть проблемы с опорным двигательным аппаратом лучше выбирать номера либо ближе к морю где более полога, либо не выбирать этот отель вообще у нас категория стандарт видите большая кровать отдельная еще такой диван телевизор и выход на балкон пожалуйста здесь весь отель состоит вот таких корпусах там есть бассейн и выход уже сразу к морю. Первая линия. Но еще раз повторю, гористая местность, поэтому, у кого проблемы с опорным двигательным аппаратом, лучше этот отель не выбирать или убрать номера ближе к морю. Это корпус Жасмин, с боковым видом на море все номера и свой собственный бассейн. отели в принципе достаточно такие простые но в целом все свежее, так как говорят каждый год делают какие-то реновации так или иначе в том корпусе в одном, где потребность есть где-то вот здесь корпусах окна поменяли где-то соответственно ковровые поменяли где-то еще что-то в общем все опрятно чисто и хорошо а в сезон здесь загрузка большая поэтому думаю что здесь как бы никто ничего не покупает это маловероятно загрузка достаточно большая у отеля и больше чем сто процентов а здесь нету как таковых категорий с видом на море то есть специально их не продают хотя можно обратить внимание что они как бы есть но их нет это уже как повезет единственное мы делаем как турагенты пометки о том что вид на море и тогда пожелания стараются учитывать и можно будет увидеть какое-то море но опять же если это будет более высокий этаж здесь вот еще обращаю внимание мы еще не посмотрели но есть номера которые скажем эконом их всего 15 по территории я сейчас точно не покажу вам их ну наверное пойдем по территории я покажу это у кого вот такой вот очень низкий выход, так, э, соответственно, на территорию. И ниже. Поэтому, поэтому, чтобы вы понимали, именно вот такая категория номеров, она может быть эконом. Если там, видите, балконы приподняты, то здесь они уже на земле, а есть еще немножко даже ниже земли. Вот такие варианты это эконом. вот видите, да, сейчас еще отель yeah. в процессе ремонта. Перед стартом где-то вот видите, что-то меняет окна, делают ремонт, поэтому всегда за этим следят. Вот такой номер, это точно эконом, видите, он немножко, даже чуть ниже уровня земли. Какой-то степень напоминает а, отель Юхой кто помнит по Китаю, да, есть такой отельчик тоже на гористой местности, тоже все компактно, есть такие там хаусы, что-то в этом есть, только конечно территория здесь больше, так что знаю, что меня смотрят очень много людей, которые ездили через меня в Китай, я уверен, в следующем году у нас Китай снова заработает, но пока так. Кстати, все цены на Турцию, в том числе и на отель Джусниана, можно посмотреть ниже по ссылке под этим видео, переходите, смотрите, цены указаны своим перелетом, трансфером со всеми сборами, без комиссии туристического агентства. Это выгодно, удобно, гарантированно, с документами, чеками, все как положено. Поэтому переходите прямо сейчас и смотрите. Ну а мы с вами идем дальше, смотреть территорию отеля и главный бассейн, и уже выйдем к пляжу. Ну, как видите, да, здесь еще вот такие корпуса. В основном, как я говорил, весь отель состоит из таких корпусов. Выходим к бассейну, который уже находится ближе к морю. Здесь также, смотрю, есть ресторан, где можно поесть. Кстати, в отеле алкоголь весь бесплатный, но импортный алкоголь за дополнительную плату. Также коляски в прокат есть тоже за дополнительную плату. Пляжные полотенца под депозит выдаются, они есть. Что еще? Шезлонги, зонтики, они на пляже все бесплатные. Вот вы, как видите, есть аквапарк. Зона, да. То есть, я не сказал, чтобы здесь все новое, да, то есть... А Видно, что что-то, конечно, не такое свежее, да, и новое, но тем не менее за всем следят. Все, скажем, в хорошем состоянии, но это, опять же, у нас не лакшери пятерка, это четверка, но зато находится на первой линии, находится у нас в Алании, соответственно, и для семейного отдыха, для бюджетного достаточно хорошо подходит. Вот здесь еще у нас есть один детский городок, здесь обращу внимание, конечно, здесь все под палящим солнцем, к сожалению, нету прикрытого, скажем, тентами защиты от солнца, здесь есть вот мини-клуб, если будет сильно жарко, можно в мини-клуб зайти И вот здесь у нас уже выход идет на пляж То есть стоят зонтики вот такие Конечно, сейчас шезлонги не установлены Сами понимаете, потому что еще, во-первых, рановато Во-вторых, еще Непонятно, кто будет ездить Итак, мы с вами вышли уже на пляж Кстати, есть уже смельчаки, которые купаются в море Мы, в принципе, в той стороне С вами уже были Здесь такая бухта море спокойное чистое песчано-галечный пляж не такие большие камни мелкие достаточно поэтому Кому это подходит, пожалуйста. Здесь еще есть амфитеатр, поэтому какие-то мероприятия, которые будут проходить, пожалуйста, дискотека до 10, какие-то шоу, выступления, зеленая территория. Поэтому хорошее место на самом деле. Да, не такое грубо, как пафосное, но тем не менее хорошая четверочка Валани, Алании. Резорт. Resort. Здесь еще есть два отеля, у них Resort и Club. Территорией можно общей пользоваться, поэтому она никак не перегорожена. Ну вот и все, мы с вами посмотрели отель Justiano и двигаем с вами дальше.